А вторая половина. Но они думали тогда по-другому, иначе бы они потом в начале 70-х годов не пошли бы пропагандировать все это. Хождение в народ называлось. Ты же помнишь, дорогая. В в общем-то, уже прямо содержался призыв к свержению самодержания. Молодому поколению, вот оно было более нигилистически настроенное, Вещь. Она призывала молодое поколение отрешиться от власти родителей и старших. Вообще. Что старшее поколение сгнило морально и этически, и молодежь должна сама, чтобы не заражаться их миазмами, строить это лучшее будущее. Ну нет, нет, это совершенно другое. Согласен? Конечно. Согласен, конечно, конечно. общем, вы не понимаете, отцы и дети, которые сейчас впихивают в бедного ребенка, это был бестселлер, это под подушкой читалось, это передавалось из рук в руки, как огонь, который Данка нес. Да, дорогая моя, да, это так. У книг вообще очень интересная судьба. Вот в таком состоянии, представляете, да? Был прожит 1861 год и начало 62-го. Это должно было чем-то разведиться. Невозможно, когда в обществе накапливается так много электричества, что оно ушло в землю, шаришь. И вот в мае месяце... Но произошло. Пожары стали распространяться по европейским городкам, городам, а потом Москва и Петербург. 25 мая, в духов день, когда летний сад был забит битком, купеческими дочками и их мамами полагалось выставлять на выставку невест. В самый разгар этого священодейства докатился вопль со Щукино и Апраксина дворов по фонтанке о том, что горит. Народ охватила паника. И он, вот по-другому это нельзя назвать, ломанулся, как Тада зонов бежит по попрери от настигающего их пожара покидать летний сад. А мазуйки, всегда у духов в день приходившие поворовать, понимаешь, купические дочки, они не только значит, сильными формами привлекали, на них было надето все. Товар был лицом, чтобы было понятно, чего ты маясть будешь, когда под венец пойдешь. Значит, они начали с них просто срывать, шевелья, броши, срывать парчевые платки. Так. До сегодня так и непонятно, кто организовал поджоги по всей России и в Петербурге, и в Москве. Полиция утверждала, что, конечно, не елист, от кого еще чего это ждать? Значит, революционное движение, естественно, кричало, что, конечно, сделала полиция, это провокация. Потом в 1963 году был найден революционный документ польского происхождения, в котором один из вождей призывал устраивать поджоги, чтобы дезорганизовать Россию, поднять смуту. И в этой обстановке добиться, наконец, освобождения уйчизны от Кацапской москальской власти. Видишь, как много тебе еще придется. А ты из фак кончил? Нет, появилось, Пидвуз, что ли? Нет. Нет да? Я вам потом расскажу. Да, ну, тебе <с стыдно <с при всех, Мишка, сказай. Но не докопались до конца. Поэтому и на поляков я вешать не буду. Здесь есть некая пока что историческая тайна. Это очень интересно. И таких вообще таких предметов для исследования, локальных их достаточно и по сей день. Реакция общественная была. Несколько десятков купцов покончило с собой. Они считали, что им не подняться. Да при том, что на следующий день начали, начали собирать деньги по всему Петербургу, чтобы поддержать купечество пострадавшего. Склады сгорели во праксе не на дворе. Понимаете? Собрали какую-то чудовищную сумму порядка 70 миллионов рублей. Ассигнациями, правда, не вот Я так понимаю, что где-то около 7 миллиардов, как минимум, на нынешней бумажки. Но И народ. Простой народ пришел к. Сознанию, что, конечно, жгут скубенты. Студенты. У нашего народа с грамотностью большие проблемы. Он даже неграмотно и сегодня называет людей не той сексуальной ориентации мужеского пола. И древнейшую женскую профессию путает согласную букву в конце и прочее. Вот. А уж тогда, ну, говорить, сицилизм и скубенты – это святое дело. Ну, не выговорить правильно, Там грамотности не хватает. И студентов, как во время холеры это было, врачей били. Теперь через 31 год в аккурат начали ловить на улицах и бить студентов. Есть описание, как... чем реакция точно такая что студенты помогали пожарным тушить, вокруг стал досужий народ. Вот какие молодцы стараются. Кто сказал, почему молодцы? Небось сами-то подожгли, а теперь для отвода глаз. Сами подожгли! <свят> Полицейских едва оторвали и увезли в участок, чтобы их не растерзал. Добрый народ. Кстати, студента... Было тогда очень легко опознать по внешнему виду. Примерно так же, как прогрессивную молодёжь сегодня, по козлиным бородам и татушкам. А тогда значит студенты отпускали молодые люди длинные волосы до плеч. Вот, носили широкополую шляпу, а на плечи набрасывали клетчатый шотландский плед. Ну и связка книжек под мышкой. Портфели были дороговы, тут книжки. Да, да да да ну и отпускали такую жиденькую козлиную бородочку которая росла клочками но должна была придать с их точки зрения некоторую мужественность вот так что студент в толпе был как голый из-за этого он сразу идентифицировался шибили не по выражению лица а по признакам да. вот после этого Буквально через несколько дней арестовали Николая Гавриловича Чернышевского, на которого к этому времени вырос вот такой зуб и у консервативно-реакционной общественности, и у третьего отделения, и у корпуса жандармов с ним целокупного, и в общем уже и у государя-императора. Ну вот интересно, что Генерал-губернатором Санкт-Петербурга был светлейший князь Суворов Александр Аркадьевич, внук генералиссимуса, известнейший своими либеральными взглядами среди высшего сановничества человек, друг императора Александра II. За два, по-моему, или три дня до ареста Черешевскому Николаю Гориловичу явился одетанцовывал и передал ему, что князь просил его сообщить, что вас сейчас арестуют. Князь совершенно не разделяет ваших взглядов, но считает, что ваш арест не доказан, бездоказательный. Это бесчестие будет для государя-императора. И он не хочет, чтобы государь себя запятнал таким образом. Поэтому он предлагает... Я вас сопровожу немедленно в Кронштадт, где жандармы вас тронуть не смогут. Там юрисдикция князя Суворова. И первым же пироскапом вы покинете Россию. Ваша семья присоединится несколько позднее. Паспорт вам уже готовится. Вот Николай Гаврилович. Тоже вот интересно. Такси не ведут теперь оппозиционеры. Встал в третью позицию, пятки вместе, носки. Врос руки. Благодарю вас. Но мои убеждения не позволяют мне принять это предложение от князя. Передайте ему уверение в Совершенно почести. Я встречу судьбу. И был арестован. следствие велось тщательно, но улик, который они искали найти, не удалось. По этой причине третье отделение пошло по надежному, испытанному, но очень гнусному пути. Графологи, получив бумаги арестованного, соорудили Парочку писем и текст, если я сейчас не вру, по-моему, великороссу, черновик что было предоставлено суду Сенатом. И хотя Николай Горилович на суде доказывал, что половина начертанных букв точно не его почерк, Сенат его осудил. На что? На смертную казнь. А государь, пользуясь своим правом помилования, заменил смертную казнь 14 годами каторги, каковы отбывать в одиночном заключении, с последующим пожизненным поселением у Сибири. И каторга в Сибири. Вот так. Если вы думаете, что никто не пытался вступиться за Николая Гавриловича то вы глубоко заблуждаетесь. Другой друг императора, поэт, замечательный поэт, граф Алексей Константинович Толстой, едучи вместе с ним на охоту и беседуя на вопрос государя, ну что Толстой, что нового в русской литературе, ему ответил государь, Наша русская литература облеклась в траур по поводу несправедливо осужденного Чернышевского. А, прекрати, больше не говори со мной о нем никогда, ответил император. Конечно, Чернышевского. Представила испытание нравственное, не столько физическое, сколько нравственное, конечно, очень тяжелое. Но как философу и писателю осмелюсь вызвать на себя огонь критики, я скажу, ему это пошло на пользу. Все, что он написал в Сибири, исполнено гораздо большей мудрости и глубины. Освободилось от сиюминутной острополитической политической шелухи. И Чернышевский предстал перед нами как оригинальный мыслитель. По этой причине, конечно, в Советском Союзе особое внимание этим сочинениям передавать не полагалось. Однако, «Time is money» Но в данном случае время просто 10 часов вечера. Здесь мы поставим точку. И следующую нашу встречу уже в новом помещении я начну как раз с того, что не успел сегодня, с рассказа о Польше. Не хочется с скороговоркой это про Итак, анонс! Следующая лекция будет посвящена революционному движению середина 60-х годов, Польша, Кружки, Кракозов, первое покушение на убийство императора, смена политического курса и реформы 64-65 годов, начало эры великих преобразований. Но я даю себе отчет, что, наверное, это все-таки займет не одну лекцию, а как минимум две. Все. Благодарю за внимание.